Друзья, всем привет! Это Красимир. Я сейчас нахожусь в Каталонии, в Испании, в небольшом городе Пальс. Здесь проживает порядка трех тысяч человек, и сегодня, 1 октября, здесь проходит референдум за независимость Каталонии. В девять часов открывают участки, но задолго до этого уже люди э, пришли, э, они охраняют участки от полиции, чтобы, э, ну скажем так, референдум состоялся, потому что центральные власти Мадрида, они препятствуют этому референдуму, они его не признают легитимным, и поэтому Насколько я знаю, во всех городах местные жители выходят на участки, чтобы защитить свое право на референдум. Я вам сейчас покажу. Сейчас 8.30 где-то, и в 9 часов откроются только участки. А, но а, люди уже здесь находятся и а, вот стерегут участок. На самом деле полиция приходила, но а, ей аплодировали, потому что полиция отказалась препятствовать голосованию и референдуму. Сейчас я вам покажу, что происходит. Значит, здесь улица... А, тут уже столы накрывают праздновать, <с> <с> <с> и люди вот собрались перед участком, это общественный центр, дом пенсионера, здесь будет проходить референдум, через полчаса откроются участки, но люди уже на месте и готовы принять участие. Из-за того, что э, ну, собирали препятствовать, то сегодня люди с самого раннего утра находятся э, на участках и стерегут э, урны и бюллетени. Вот такие живые перекрытия э, к подъезду к общественному центру, да, люди на, на столиках сидят и чтобы ни, ни, ни машина не подъехала, отдельно, а, еще, ну вот тоже сидят и не пройти, видите, там палатка и даже не, а, ну никому лишнему, никто лишний не пройдет на участок. Друзья, я немножко прервусь э, до начала э, трансляции, значит, следующую трансляцию я начну без пяти, где-то девять, и буду вещать ее ВКонтакте. Так что всем пока, до новых связей, это Красимир из пальца Каталония.